Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. В очередной раз вас приветствую. И это, опять же, предпоследнее видео по доработке сварочного аппарата Start Allu-Weld 200 Mig Pulse. Почему предпоследнее видео? Потому что просто-напросто никак я до сих пор не могу купить себе аргон. Вот. Но сам аппарат я наконец-таки домучил, доделал доработал кто не в курсе посмотрите предыдущие видео создан плейлист на канале там все пошагово популярно объясняется в предыдущем видео мы с вами поставили вот этот вот все падает вот этот вот блок питания на 24 вольта который приехал к нам с китая да вот, и попробовали, в принципе, у нас клапан срабатывал, все у нас прекрасно работало, но была одна проблема, вкратце и напомню, при включении режима ТИК на вот этой вот ТИК-горелке постоянно имеется напряжение, то есть оно никак не зависит от того, нажали мы с вами кнопочку-концевичок или не нажали вот эту вот кнопочку. Питание на электроде постоянно. Но, казалось бы, в принципе, если нам нужно варить нержавейку и черный металл, то этого достаточно. То есть мы кнопочку нажали, у нас клапан установленный сработал, да, аргончик пошел. Все, Здесь мы с вами ток отрегулировали и варим. Но вся затея была для чего? Для того, чтобы попробовать на режимах сварки алюминия полуавтоматом попробовать варить алюминий именно тик горелкой в режиме алмг пульс и си пульс вот в этих режимах но какая возникла проблема то есть при включении вот этих режимов у нас напряжение на шине поступало появлялась только в тот момент Когда мы с вами, естественно, нажимали Концевичок вот на Самой горелке На горелке именно полуавтоматической На МИГ Вот, и что получалось То есть наша ТИК-горелка э, Могла работать только тогда, когда мы Вот здесь вот ставили перемычку или замыкали Да, в разъеме клеммы Естественно, это нам не подходило Так как мы все затеивали для сварки алюминия Ну и вот При помощи опять же я вам расскажу как я это реализовал вот но это можно сделать все гораздо проще при помощи всего одной релюшки там с тремя контактными группами у меня ее просто под рукой не оказалось вот поэтому мне пришлось ставить две релюшки вот одна вот вторая вот они они на 24 вольта обе релюшки вот называется они rs 5 вот, давайте то rs5 раз 54 покрупнее вам сейчас покажу вот они вот у них контактные группы две почему на 24 вольта потому что все запитано вот от этого вот модуля от нашего от китайского от которого запитаны и собственно говоря клапан потому что клапан что тоже на 24 вольта вот сейчас вкратце расскажу как все я это переделал начнем пожалуй с выключателя значит вот этот выключатель, как все вы помните, я его ставил для того, чтобы отключать привод подачи проволоки. Вот. Он просто у нас размыкал и замыкал два... Ну, в разрыв пускал, получается, минусовой провод. И у нас при включении отключался и не вращался вот этот вот мотор и привод. Опять же, это сделано было для того, чтобы в режиме ALMG... Ну, буду говорить, в режиме сварки алюминия при работе тих горелкой, при нажатии на концевик, просто проволока не подавалась через миг мигрука. Все. Значит, все это, то, что было сделано, забываем. Вот, все это отсюда было отпаяно от этого выключателя и переделано совсем все по-другому. Итак. Значит, реле первое. Почему у меня их два? Потому что я не нашел одного реле с э, тремя контактными группами. Вот, Соответственно, у меня две контактные группы здесь, одна контактная группа здесь. Смысл в чем? Одно реле должно работать на размыкание. То есть, оно должно быть нормально замкнутым. А второе реле должно работать на, получается, у нас размыкание. То есть... Э, Сейчас ошибся, ребята. Одно должно быть постоянно замкнутым, другое постоянно разомкнутым. Вот. Но если реле э, получается как бы со средней точкой, да, контакт, который перебрасывается туда-сюда, вот, в данном реле э, в РС-54 получается 26, допустим, контакт у нас общий. Плохо видно, да? Вот он. 26, й как вы можете видеть, он у нас общий. А получается... Так, Третий и первый вот они между собой перекидываются. То есть, когда питание на релюшке отсутствует, она у нас замыкает между собой контакты 1 и 2. Когда питание появляется, соответственно, замыкает 3 и 2. Перекидывается. Вот. Значит, что у нас сделано? Питание вот этих двух реле, они объединены, запитываются от Блочка, вот этого 24 вольтового то есть у нас получается бум так минус приходит постоянно сюда вот плюс идет в разрыв через выключатель вот и также я через сопротивление подвел все-таки туда минусовой провод чтобы у нас вот эта лампочка горела я сейчас чуть попозже включу вам и покажу смысл всей Доработки заключается в чем? В том, что при включении вот этого выключателя вот Здесь я потом подпишу ТИГ, здесь МИГ При включении режима ТИГ У нас с вами срабатывает реле Которое и одно и второе Первое реле у нас отключает значит, привод подачи проволоки И отключает клапан МИГ через который подается там углекислота или смесь. А вторая рылюшка, вот эта, наоборот подключает у нас наш клапан с вами, который нам нужен для аргона. Для чего это сделано? Для того, чтобы при нажатии на миг-горелку на концевик у нас с вами не срабатывали сразу оба клапана, то есть чтобы у нас не шел и аргон, и углекислота одновременно. Вот. Для этого сделано... Собственно говоря, такая доработка. В принципе, все. То есть ничего сложного нету. Здесь получается в разрыв. Все так же. Вот это реле разрывает, размыкает два контакта. Ну, один контакт, точнее, плюсовой на двигатель привод. И второй контакт размыкает у нас тоже плюс на клапан. И вот это реле у нас наоборот с вами замыкает с вами наш с вами клапан который мы установили так немножко наверное сумбурно да в общем давайте еще раз объясню при включении кнопочки у нас с вами при включении режима тик то есть он переключается вот здесь да, тик но и здесь я его сделал тоже режим тик будет называться то есть помимо того что тут нам надо его будет включить если мы хотим варить черный металл и нержавейку то просто режим тик вот здесь можно в принципе ничего не включать но если мы хотим с вами попробовать варить алюминий э, как бы в режиме пульс но не полуавтоматом а тик горелкой то мы с вами включаем режим сварки алюминия один из двух и здесь переводим кнопочку в режим TIC. Тогда у нас отключается подача проволоки, отключается клапан, который стандартный, через который подается углекислота, и подключается наш с вами клапан, который мы устанавливали, через который подается аргон. Когда мы выключаем, у нас, соответственно, с вами... Восстанавливается нормальная работа аппарата. То есть включается двигатель, подключается обратно, подключается обратно клапан углекислотный и отключается наш с вами установленный клапан. Вот. Тут ну, ничего сложного в этом нет. То есть, если кому-то может быть понадобится вот эта схема этих релюшек, ну э я думаю, что если кто-то полезет дорабатывать сей агрегат, вот, то человек будет грамотный и знающий, хотя бы там со схемами и спайкой он работать умеет. Потому что не знающий навряд ли сюда полезет. вот Давайте с вами включим и посмотрим это все дело в действии. Ну, так вроде бы видно. Вот так включаем аппарат. Пока я не собирал, естественно, ничего. А, включаем включаем для начала автоматы теперь включаем аппарат вот он у нас загружается с вами сейчас он находится как раз таки в режиме сварки алюминия вот, давайте мы его переведем в режим ник то есть в режим тип вот сейчас он у нас в режиме тип Вот наша с вами горелочка. Включаем кнопочку. Немножко я ошибся, да, ребят, вот при режиме тик тоже надо ее включать, потому что клапан-то у нас отключается. Я запутился уже в этой своей тираде. Ну, в общем, вот. Слышно, да? Срабатывает концевик. Если мы отключим, отключено. При нажатии у нас концевик не срабатывает. Но сейчас вот здесь на этом электроде напряжение присутствует. То есть независимо от того, нажимаем мы не нажимаем, оно здесь есть. Далее. Нам нужно попробовать с вами варить алюминий. Да? Переключаем в режим алюминий пульс. Включаем режим тик при этом у нас отключился сейчас клапан миговский и подача проволоки давайте я вам покажу немножко сейчас откусим хвостик чтобы было видно что проволока не подается значит вот у нас две горелки да вот я сюда нажимаю у нас срабатывает наш клапан При этом проволока у нас не подается И миговский клапан, через который подается углекислота Он тоже не срабатывает вот. Если мы отключаем То, соответственно, при нажатии вот на эту кнопку У нас будет срабатывать тот клапан и подача с проволоки Вот видите? Я сюда не нажимаю, как бы вам показать вот, А нажимаю сюда вот, у нас подается проволока. Поэтому переключаем обратно, нажимаем, проволока не подается, но напряжение импульсное, которое вот должно подаваться да, сейчас у нас сюда, для сварки алюминия, оно сейчас приходит также и на горелку ТИП. Вот для чего все это было задумано. Выключаем все. К сожалению, нет у меня аргона. Я говорю, попробовать я не смогу. Поэтому, кому интересно, задавайте вопросы. Лайки, дизлайки. Вот. Схему. Ну, я попробую ее накидать, если кому-то нужно. Вот. Выложу ее, либо где-то отдельно. Либо, может быть, на почту Но, сами понимаете, если будет там тысяча просьб Я просто не в состоянии буду всех их реализовать Поэтому, скорее всего, я это куда-то вывожу Опять же, если кому-то будет нужно Вот, в принципе, все Сейчас это все дело я буду собирать Ставить крышки обратно, закрывать его вот. На этом доработка сама, можно считать, закончена что ж, ставьте лайки в очередной раз или дизлайки. Спасибо за внимание. Будем ждать аргон и уже пробовать варить алюминий. Всем до новых встреч, до свидания и спасибо за внимание.